Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Distraction Simulator. Для этого на как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать Reexploit. А для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на этот шприц. А здесь полностью работает автоинжект. Так, как видите, все мы уже заинжектились. Вставляем сюда скрипт из описания и нажимаем Excude. Ждем, пока он у нас загрузится. Также при использовании скрипта может быть немного подлагивать, но, в принципе, я думаю, это не суть важно. Зато сможете очень быстро оформиться. Так, ну, в принципе, давайте я вам покажу на примере, как он работает. А, смотрите, первая функция это скорость. Можно сделать любую скорость и бегать как хотите. То есть, любой скоростью. Так, давайте уменьшим. А, значит, смотрите, беру я оружие, стреляю, допустим, по этой машинке. Как видите, я ее сломал. Также у меня получается откат идет. То есть перезарядка. Вот. Теперь, а, следующая функция это Remote Cell. Remote Cell. Не знаю, как правильно произносится. Ну ладно. Не суть. А, у меня получается сейчас а, 320 деталек. Я нажимаю на эту функцию. И как видите, они у меня продались. То есть, не заходя вот в этот кружочек sell, я смог продать издалека. А, следующая функция а, launcher mods. Эта функция получается для оружия. Мод. Так, смотрите, еще раз вам покажу. На примере, как она сейчас будет работать. Вот я стрельну, у меня тут откат идет. И вот столько получил, получается, деталек и опыта. Включаем ее, берем оружие. Как видите, теперь я стреляю. У меня нет отката. Я моментально а, все прям за секунду могу снести. То есть я вот так а, кнопку мышки зажал. Ее не отпускаю. Как видите, все выстреливается без отката, без задержки, без всего. Конечно, немного подлагивает, но, в принципе, зато этот способ рабочий. Можно очень много получать. Вот, как видите, я думаю, функция, в принципе, отличная. Так, давайте еще раз нажмем Remote Cell. Как видите, монетки прибавились, прибавились все отлично. И теперь следующая функция Bomb Mod. Смотрите, я кинул бомбу, бомбу, то есть у меня откат идет. Перезарядка. Включаем эту функцию. Так, как видите, сейчас я могу вообще бесконечное количество кидать полностью без отката. Так, давайте, в принципе, зайдем на вот этот трек. Покидаем сюда бомбы. Как видите, они полностью все взрываются. Все работает. Все детальки прибавляются. XP тоже. Вот, ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был AceBan. Всем удачи и пока.